Мы в эфире. Начинаем, да, уже? Да, да, конечно. Добрый день, дорогие друзья, я вас всех приветствую. Меня зовут Майя Сабанова, и хотелось бы мне сегодня быть для вас немного полезной. Хотелось немного рассказать о себе и познакомиться, да, я уже сказала, как бы Майя Сабанова, мне 43 года, 43 года и э, являюсь официальным партнером Easy Business Community с 2017 года, с декабря месяца. Вот. Если так заглянуть немного э, позже, хотелось бы рассказать, что мой путь начинался вообще-то не с сетевой индустрии, я более 30 лет уже в бизнесе, и из них 23 года, я с традиционного бизнеса, 23 года. И при том, э, в течение 15 лет э, моей жизни мне предлагали э, очень много направлений сетевого бизнеса, и я все время это считала, что это э, что-то нехорошее, потому что продуктом, как бы я часто пользовалась, но никогда серьезно не относилась к этому, потому что всегда относилась негативно. И э, буквально лет восемь назад э, меня очень сильно зацепил один продукт, я очень люблю кофе, и мой путь в сетевой индустрии начинался именно с кофе. Вот. Э, и когда я начала пользоваться продуктом, хочу сказать, что коли уж я оказалась в сетевой индустрии, я уже, естественно, начала более глубоко вникать, потому что мне было действительно интересно, действительно ли все так, как люди говорят, или, может быть, ну, есть человеческий фактор, который ча чаще всего все портит. Да? И к моей великой радости получилось так, что именно это и оказался человеческий фактор. И могу сказать, что на самом деле... Я очень трепетно отношусь на сегодняшний день к сетевой индустрии, потому что это чудесная индустрия, которая складывается на человеческих, добрых, доверительных взаимоотношениях. Вот. И хочу немного также рассказать, вообще, что меня зацепило в виде Easy Business Community. Как я уже ранее сказала, в 2017 году в декабре месяце мой путь начался касательно сообщества Easy Business Community. С самого начала хочу сказать, что опять таки, да, даже в мыслях не было вообще что-либо строить или что-либо делать. И я начинала свой путь с пробника, с бесика, да, в то, в то время и абсолютно не с настроем делать бизнес. И по ходу, когда начала разбираться, получилось так, что меня очень сильно затронула сама идея. Она чудесная, она очень добрая. И фраза, да, что идея, которая способна поменять мир. Тут я углубилась немного и поняла на своем примере, что она не просто готова поменять мир. Это... Идея, она готова поменять буквально жизнь каждого человека, и это прекрасно. И потихоньку двигаясь, потихоньку начала свой путь. Да? И я вам даже скажу такой маленький секрет. Никогда в своей жизни за 43 года я не писала цели. И вот, когда я начала свой путь в визи-бизнес-комьюнити, я просто перед собой поставила, я уже ранее рассказывала, поставила цель, что обязательно написать, зачем и почему я вообще в визи-бизнес-комьюнити. И хочу сказать, что настолько это было непросто сделать, это так на вооружение многим людям, которые которым трудно бывает цели написать, поделюсь, да, что это было очень трудно сделать, но поставленная тогда цель я буквально не встала со своего места, пока не расписала, зачем и почему и чего я хочу добиться, да. И хочу сказать, что большую роль в моем вообще развитии и успехе, да, вот в этом сообществе сыграла очень сильно. Терпеливое отношение наставника и именно то, что я попала на официальное открытие сообщества Easy бизнес комьюнити», потому что я ранее никогда не выезжала на большие события. И я поехала в Москву с мыслью, что если я себя увижу среди этих людей, значит, я обязательно буду делать этот бизнес. Вот, и естественно, я оттуда приехала, и это был мой старт. Оттуда начался мой старт, потому что я поняла, что я нахожусь в нужное время, в нужном месте, что это сообщество, где живет добро, что э, люди не просто говорят, но это действительно на самом деле так. И хочу еще сказать один момент касательно себя. Я много не люблю говорить про себя, но хочу поделиться. Если кто-либо, может быть, среди вас есть люди, у которых есть определенные стереотипы да, касательно сетевого бизнеса, да, я вам просто хочу сказать, человек, который именно с традиционного бизнеса, что порой бывает так, что мы слышим звон, но не знаем, где он. И в любом бизнесе, в любом деле есть человеческий фактор. И я очень сильно оценила и очень сильно мне понравилось сообществе Easy Business Community еще тот факт, что здесь каждый человек, он может строить свой бизнес так, как он хочет. На тех принципах и на тех ценностях, на которых он сам хочет. Поэтому это просто чудесно, дорогие, когда у человека есть возможность выстраивать отношения, команды в таком ритме, в котором ему нравится самому. Но... Дальше постараюсь немного вам раскрыть еще и суть сообщества, цели, каким образом вообще все можно будет сделать. И хочу поделиться с вами экраном и коротко вам рассказать вообще, в чем состоит суть, цель сообщества и чего мы хотим вообще, чтобы... Мы могли не только сами быть успешными, но и вокруг себя делать людей счастливыми, успешными, процветающими, чтобы менялось качество жизни каждого человека. И я сейчас поделюсь с вами экраном, и вы мне, пожалуйста, скажите, если все будет нормально. Скажите, пожалуйста, видно все? Все отлично видно. Все отлично, здорово. Вот, я уже как бы начала говорить про идею сообщества Изи Бизнес Комьюнити. И еще раз хочу сказать, что это действительно чудесная идея, которая может поменять буквально жизнь каждого человека. Потому что порой бывает так, что человек приходит в бизнес с одной мыслью, как бы побыстрее заработать деньги. Но мы прекрасно знаем, что есть очень много сопутствующих факторов того, что прежде чем начать зарабатывать, есть моменты, которые человеку нужно бывает привести в порядок. Да? И вот в этом чудесном сообществе есть все для того, чтобы человек, начиная с себя, заканчивая своим окружением, просто привести все в порядок. И финансовую составляющую, и и свое душевное состояние, и отношения с близкими и с родными и очень-очень много всего. И все это в нашем чудесном сообществе Easy Business Community. Да? В переводе Easy-Busy коротко означает легкий бизнес, легкий бизнес в чудесном нашем сообществе. Вот. Хотела также поговорить с вами вот о чем. Здесь также мы можем с вами узнать такие секреты, как работать меньше, да, а доходов получать больше, потому что здесь есть все нужные инструменты, все нужные знания для того, чтобы человек смог это сделать. Также мы можем получить ответ на такой вопрос, как построить успешный бизнес, потому что многие начинают с практики, я сама одна из тех людей, у которого очень много практики. Да, и знаете, я хочу сказать еще один такой момент, чуть ранее я упустила что 7 лет назад, когда я начинала этот бизнес, да, этот сетевой индустрия, когда познакомилась, я тогда себе дала слово такое, что если когда-нибудь на моем пути появится проект или инструмент такой, благодаря которому я смогу до огромного количества людей донести суть и вообще прелесть сетевой индустрии, я никогда этот шанс не упущу, потому что когда я поняла, что сетевая индустрия она чуть и есть человеческий фактор. У меня просто появилось огромное желание, чтобы научиться подавать людям этот бизнес красиво, доступно и именно настоящий, какой он есть на самом деле. И здесь как раз-таки в нашем сообществе есть теория и есть возможность все применять на практике. И при том не просто применять на практике, а проживать это все. Потому что когда человек что-то узнает, читает книгу, кто-то там успешен и так далее… Порой у него не бывает возможности это применить. А в нашем сообществе все в комплексе. Можно и теорию, и практику, и еще и возможность зарабатывать и процветать. Да? Где найти эти практические знания? На самом деле у нас есть замечательные курсы, вебинары, есть преподаватели практики, есть очень успешные люди, которые долгие годы в своей жизни использовали эти Материалы эти... Э навыки И они готовы передавать нам их. Как найти проверенный источник знаний. да? То есть сообщество защищает, помогает выбирать нужные инструменты, чтобы не ошибаться, а чтобы быть защищенными. Потому что если вы познакомитесь поближе с нашим чудесным сообществом, вы поймете, что вы просто попали в большую семью, где каждый человек, он готов помогать другому. Это чудесно просто. Вот, как обеспечить себе финансовую независимость и финансовую грамотность. Да, также могу сказать, что здесь вы узнаете все ответы на такие вопросы. Вот, и я вам хочу сказать, что вполне возможно, иногда бывает так, что человек не просто не умеет ставить цели, а он даже боится себе задавать какие-то вопросы и честно ответить над ними. И пройдя некоторые курсы в нашем сообществе, человек, он учится быть честным перед самим собой, и человек учится формировать себя, признавать свои ошибки, исправлять себя, ну и становиться лучшей версией себя, да, это на самом деле просто чудесно. Вот, дальше я бы хотела с вами поделиться еще и вот, вот чем, которая у меня вот фраза, которая буквально недавно меня очень сильно саму затронула, когда Анатолий озвучил очень эту фразу, что easy business community это бесконечное пространство бизнес-вариантов. Это на самом деле бесконечное пространство, потому что здесь человек в комплексе получает все. Здесь человек учится пользоваться всем. Здесь человек учится теорию сразу переносить на практику и благодаря своим действиям видеть свои результаты. да. И знаете, когда я пришла в 2017 году в сообщество Easy Business Community, я услышала одну такую фразу, которая меня тогда очень сильно зацепила, и до сих пор я ее хорошо помню, что Easy Business Community, платформа Easy Business Community, она создана для того, чтобы... Людей все время удивлять. То есть на этой платформе уже есть то, что удивляет людей и дальше будет появляться еще больше. Да? То есть все, что самое интересное, нужное, полезное будет появляться. Мы вам хотим сказать, что сообщество Easy Business Community вам предоставить в первую очередь такую возможность, чтобы вы имели нужные знания, нужные навыки, нужную информацию, чтобы не просто взять и кинуть в воду человека, да, а еще и дается инструктаж, как правильно плавать, что делать, как пользоваться и так далее. Поэтому вот это... Грамотность, грамотность и возможности здесь все в совокупности, все присутствует да, в визе бизнес-комьюнити. Хотелось бы дальше пойти, если вы не против, секундочку. Чуть-чуть. Ага, на секунду. Прошу меня сегодня строго не судить, потому что сегодня у меня дебют первый раз, и надеюсь на ваше понимание, надеюсь, что в следующий раз будет еще лучше, да? Сообщество бизнес легко. Для чего вообще в этом сообществе люди объединились да, в одно целое? Объединились для того, чтобы обмениваться информацией. Есть люди, эксперты практики. Да, их потребность, она в чем заключается? Заключается в том, чтобы была нужная аудитория, да, чтобы они могли доносить ту ценность максимально, которая у них присутствует, потому что человек по-настоящему счастливый бывает тогда, когда он отдает. Это действительно так, да, а деньги это как бы по умолчанию тоже. Естественно, сообщество Easy Business Community со своей стороны тоже дает хорошую поддержку, чтобы эти эксперты практики, они научились монетизировать свои знания, потому что мы знаем, что есть очень много людей, которые являются очень хорошими экспертами, которые являются хорошими специалистами, но, к сожалению, к сожалению я хотела этот пример привести, но Постараюсь э, сказать вот сейчас, что есть очень много замечательных учебных заведений, есть очень много высших учебных заведений, где дают знания, где дают даже практику, да, но не учат монетизировать свои знания. То есть э, очень много людей с несколькими дипломами порой остаются без работы, потому что они просто-напросто этому не, не обучаются. Да? И вот Easy Business Community как раз-таки выступает в роли, Продюсера, да, продюсера и этих самых экспертов, практиков, когда как раз-таки дает им такую возможность, чтобы они могли реализовать свой потенциал по-новому и научились монетизировать те знания, которые у них есть и те ценности, которые у них есть. Это огромная вообще польза и поддержка другой момент существует также аудитория, да, потребность это аудитории практически знания и обмен опыта, да, мы прекрасно знаем, что любой человек, когда начинает что-то делать ценное новое, тот же самый бизнес или какую-то другую профессию, да, очень важны знания, фундамент всего это знания, да, и на самом деле здесь дает возможность людям сообщества, чтобы люди получали Грамотные знания, нужные, практические знания, да, даже денежные знания, потому что очень важно, чтобы был хороший фундамент. И этой аудитории даются не просто знания, но и возможность потом эти знания использовать на практике и получить результат своей, своих действий, да. То есть фактически Easy Business Community выступает в роли некого посредника, гаранта, которая дает возможность экспертам получать то, что им нужно для того, чтобы они были счастливыми, довольными, а аудитории, то есть людям, да, которые пришли в сообщество, чтобы они тоже могли получить необходимость для себя, для того, чтобы они тоже получали свои результаты, чтобы они менялись, улучшались, вполне возможно, приобретали новые навыки какие-то профессии, ну и по-новому узнавали себя. Вот. Дальше вот есть еще такая образовательная платформа, да, образовательная платформа, где люди получают ценные знания. Когда-то я хочу сказать, что... Более полтора года назад, когда я сама начинала, меня очень сильно вот, э, зацепили э, некоторые курсы вообще на платформе, да, очень сильно зацепили, потому что, допустим, я пришла, о бизнесе я слышать не хотела, но мне нужно было, чтобы я поняла, что это действительно достойно, и просматривая, допустим, такие курсы, как психология, да, допустим, э, личная эффективность, да, продуктивность, также феноменальная память, э, и многое-многое другое, я просто понимала, что это необходимо каждому человеку, да, что человек может быть не готов делать бизнес, но есть знания, которые могут его жизнь привести в порядок, и это очень нужно. То есть здесь есть образовательная платформа, я его по-другому называю образовательный супермаркет, да, потому что как в супермаркет человек может зайти за одним, и он может очень много ценного для себя найти. Порой даже себя открыть по-новому, потому что здесь все дается для этого. Нужные, проверенные, то есть люди-практики, которые на самом деле могут принести ценность. Вот. Также есть визи-бизнес-комьюнити, есть маркетплейс. То есть э, это возможность, через которую человек сможет... Э, есть люди, которые любят продавать. Давайте говорить правду. Да? Есть люди, которые любят продавать. Я сама продавец с традиционного бизнеса. И могу сказать, что э, люди, которые не видят ощутимых продуктов да, и люди, которые не видят физических продуктов, они чаще всего говорят, что если нет физического продукта, это все не то, что надо. Да? И вот через наш маркетплейс есть возможность как бы дать людям получать и физические продукты, и цифровые продукты, и, и будет очень-очень много интересного. На сегодняшний день есть такой физический продукт, как стресс-релив, который дает просто очень шикарные возможности. И люди, которые вас пригласили сегодня на презентацию, они вам дадут нужную информацию. Это фактически возможность да, для каждого человека – привести свое душевное состояние в порядок, свои нервы и свою жизнь тоже. Да? То есть И есть также и цифровые продукты, и есть также партнерские программы, о которых чуть позже тоже поговорим. Также в бизнес комьюнити есть бэк-офис. Бэк-офис, которым есть возможность не просто наблюдать то, что происходит в вашем бизнесе, а есть возможность иметь нужные материалы, нужные инструменты для работы, как правильно выстраивать бизнес, как помогать своим партнерам. И об этом мы с вами можем поподробнее поговорить завтра. Я вас приглашаю на воркшоп, и у нас будет возможность поподробнее исследовать наш бэк-офис и, будет возможность показать вам, да, как и что делать. Вот, и знаете, вот хотелось еще что вам сказать, я сегодня думала об этом. Лет семь назад я услышала одну фразу, очень мудрую, и я очень часто думала над этой фразой. Вот, и когда я, допустим, увидела, одну секундочку, одну секундочку. Да, когда я увидела то, что вообще есть у нас на нашей платформе, и то, что готовится, и то, что новые инструменты даются, и материалы, и так далее, да, я была просто, честно говоря, в восторге, потому что я увидела, что эта фраза, которая полностью подходит к нашей платформе, полностью подходит э, к тому, что у нас уже есть, чуть позже я скажу, но забегая вперед, озвучу, да, что... Формула успеха такая есть, да, что создать несколько простых действий, которые легко дублицируемы огромным количеством людей на протяжении длительного времени. И здесь у нас в сообществе есть такая возможность, создана такая система, это 4, 4 шага, 4 дня, 4 часа, да, то есть это вообще супер система успеха. Да, которая здесь, действительно, это та система, которую может огромное количество людей простые четыре шага продублицировать на протяжении длительного времени и иметь успех и результат, да, и увидеть на собственном опыте, потому что есть простые шаги, которые иногда человек, на который не обращает внимания, но в действии они приносят такие результаты, что человек бывает просто в шоке. И хочу вам сказать, что у нас будет завтра поговорить возможность еще этих, об этой системе работы тоже, да, образовательная платформа дальше, да, доступ к знаниям из, из любой точки мира, да, то есть наша платформа, она международная, и у нас есть возможность на международном уровне, любой стране, где есть интернет, слушать курсы, получать ценные знания. И несмотря на то, что человек, допустим, не находится в той стране, где, допустим, вещает спикер, да, он имеет возможность в любое время для себя удобное зайти в свой интернет-кабинет, то есть свой бэк-офис. И прослушать любой курс, который ему понравился и нужен. И не один раз прослушать, а много раз. В отличие от того, что иногда человек находит в интернете, он может купить, там прослушать и не быть в потоке информационном, да? В отличие от этого, в нашем бэк-офисе есть возможность любое время, это как, знаете, образовательная аптечка. Человек может по любому вопросу, который его волнует, в жизни, в бизнесе, в каких-то отношениях зайти и найти ответы для себя, да, то есть это как рецепт какой-то. Вот. Дальше у нас есть вебинары. Вебинары – это тоже очень ценные, вообще очень ценные мысли, очень ценная вообще возможность улучшать себя и свою жизнь э, это вебинары это как раз таки это та возможность которую человек если использует он тоже для себя своей жизни может очень многое поменять дальше э, есть академия easy business community да то есть э, возможность где человек может более углубленно узнавать о тех или иных направлениях и иметь возможность стать профессионалом в любой сфере, в которой ему будет интересно. И уже запущены несколько направлений, и дальше будет больше, как говорится. Завтра мы можем тоже поподробнее, я вам смогу показать и рассказать об этом. Есть онлайн-обучение, онлайн-обучение в любом месте, не отрываясь от своих дел, человек может получать онлайн-обучение и иметь возможность, опять-таки, применять это в своей работе, в своей жизни, на практике, не отходя даже, не отходя от кассы, как говорится, в сообществе, на платформе, потому что дается очень много возможностей применять свои знания. Вот. Целевые чаты и модерация, то есть есть... Спикеры, которые передают очень ценную информацию, да, то есть мы проходим курсы, мы проходим э, онлайн-обучение, мы получаем массу знаний, да, у нас возникают вопросы, и создаются целевые чаты, и э, преподаватели, они очень доступны, то есть они могут нам в чатах, и в Телеграме, да, могут ответить на любые вопросы и вопросы вести, да, вести, отвечать, помогать, поддерживать. И очень многие, они убедились, что к любому преподавателю мы можем обращаться, и никто никогда не отказывается, потому что наши преподаватели, они очень доступные, простые, всегда могут нам ответить на любые наши вопросы. И если даже, допустим, получается, что у человека, допустим, есть какая-то трудность, какая-то проблема, преподаватели, они точно так же, они очень... От сердца к сердцу чувствуют какую-то проблему нашу, да, и могут поддерживать нас, потому что на самом деле это сообщество, где живет добро, да, и люди, и преподаватели, и аудитория, они тянутся именно такие, которые, они очень отзывчивы, да, как преподаватели, так и люди. Одну секундочку. Вот, Хотела бы обратить еще ваше внимание вот на то, что на самом деле наша платформа – это платформа трансформационного образования. Это очень важная вот такая фраза, и хотела бы, чтобы мы с вами немного поразмышляли над этим, потому что жизнь – это жизнь, да, и успех он не заключается только в деньгах. Если у человека какая-то сфера его жизни или какое-то направление страдает, он не может быть счастлив деньгами. Да? И Здесь есть колесо жизни, да, по-другому его просто не назовешь. Есть, допустим, институт человека, который человеку дает очень много ценного, мы уже говорили, да? допустим, есть психология, которая приводит человек, душевное состояние человека в порядок, и он совсем даже по-другому учится смотреть на себя. Да, есть, допустим, лингвистика, это очень важное тоже направление, где человек может, допустим, выучить иностранные языки правильно именно. Меня очень сильно зацепило в первое время, потому что до Easy Business Community я начинала этот, изучать английский язык, да, и как-то я разговаривала с преподавателем, и методы работы. Методы работы меня очень сильно зацепили, потому что, допустим, теми методами уникальными, которыми пользуются на платформе Easy Business Community, я первый раз увидела, потому что обычно начинается все как бы сразу, да, приступают. Здесь есть уникальные методы освоения иностранных языков, есть лингвистика, которая подготавливает человека, да, есть феноменальная память, и человек, он может подготовленным начать изучать иностранные языки и за короткое время освоить это, и это здорово. Да, есть маркетинг и реклама, потому что сегодня мы живем в такое время, когда человек, он если не идет он в ногу со временем, он может просто-напросто отстать, да, и здесь учат, как правильно работать, как, допустим, работать рекламу в соцсетях и так далее, и так далее, очень много возможностей. Есть финансовая грамотность, я очень часто говорю об этом, потому что я сама живу на Кавказе, и есть такая статистика, что люди, они очень неосторожные в выборе каких-то проектов, потому что если у человека нет нужных знаний, да, его могут увести не туда, куда надо. А когда у человека есть нужные знания, еще есть проверенные, проверенные программы, проверенные партнерские программы, есть проверенные инвестиционные проекты. То есть когда сообщество защищает человека со всех сторон просто, да, и дает и знания, и дает и возможности, и так далее, да, это просто чудесно. И такая возможность есть у людей, которые придут в наше сообщество, да, чудесное. Вот, также мотивация и лидерство, да, вот такое направление, это очень важно тоже, что порой человек даже не подозревает, что в нем есть лидерские качества, и по ходу, когда он уже начинает проходить какие-то курсы, он начинает на себя смотреть совсем по-другому. Криптоэкономика и блокчейн, да, это вообще направление, я вам хочу сказать, когда я в декабре месяце начинала сама, это для меня это как, не знаю, иная планета. Потому что я помню, как мои дети отреагировали, да, что, говорят, мама, ты стала слишком современной в последнее время, да, потому что для меня криптоэкономика – это вообще… Что-то несовместимое не, не со мной, потому что я, я абсолютно скептически к этому, ко всему относилась, но вам хочу сказать, чем больше я узнаю, тем больше мне это нравится, потому что это, это современно, это наше будущее в плане, да, даже потому что все одно сменяется другим, и от того, что, допустим, мне что-то не нравится, это не говорит о том, что это отменяется, да, поэтому если человек не идет ногу со временем, он очень многое может упустить в жизни. Личная продуктивность, очень важный момент тоже, что каждый человек, он должен понимать, что выискивая чужие ошибки, мы лучше не становимся, что каждому человеку лучше работать над собой, исправлять свои ошибки и становиться лучше, как личность, потому что чем лучше мы становимся, даже в бизнесе, тем больше мы начинаем зарабатывать, потому что, это аксиома, да, есть детская психология, есть сфера, которая для нас, для каждого из вас, она, я уверена, что это очень ценно, свято, потому что наши дети, это, это просто чудо, да, и знать их психологию, находить с ними общий язык, и потому что наши дети, это, это это совсем другое, дорогие, наше поколение, это было другое, то, что сегодня происходит порой с нашими детьми, мы не можем это понять, потому что наше время было немного по-другому. И есть возможность поглубже узнать и детскую психологию, здоровый образ жизни, то, что очень важно сегодня тоже, да. Потому что если у нас не, нет здоровья, человек не может быть радостным и счастливым. И деньги, которые будут зарабатывать, они будут тратиться на то, чтобы восстановить свое здоровье, потому что здоровье занимает очень важное, место в нашей жизни. И здесь есть возможность тоже э, правильно питаться, восстановить свое здоровье и физически, и морально, и эмоционально, по-всякому. Нетворк-маркетинг. Да? Это очень важный момент тоже. Да, что Очень важно, чтобы человек вообще знал э, в целом, э, чем он занимается. Э, иногда человек в себе обнаруживает такие моменты, что для него это становится тоже каким-то секретом, что оказывается, да, человек этим всем занимался, но название он так и до конца и не понимал, да. То есть здесь есть возможность узнать буквально все. Вот на самом деле. И если, допустим, даже чего-то человек не знает, он может узнать буквально все. Вот. Дальше хотела бы вам еще коротко сказать вот о чем, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, Одну секундочку. С нами более 82 тысяч человек. Это сто шесть стран, как минимум, да. Платформу, платформа поддерживает восемь языков, поддерживают нашу платформу. Вот система автоперевода, то есть каждый человек, он имеет возможность попасть на нашу платформу, и если он даже его языка нет на нашей платформе, у него есть возможность развивать себя, развивать свою страну, свой город и э, открывать новые города и страны если у него есть такое желание и такие таланты. Да, каждый день на нашей платформе появляются 2-3 спикера, потому что это, я всегда говорю, Easy Business Community – это продюсерский центр для продвижения таланта в виде людей и проектов. Это на самом деле самый настоящий продюсерский центр. То есть здесь люди могут стать на другой уровень, как сами, так и своего окружения тоже, да, как бы дать возможность талантливым людям, которые может быть незаметны для других, да, просто потому что у них нет поддержки, а попадая в сообщество изи бизнес комьюнити у человека он попадает в круг единомышленников, где у него есть поддержка, помощь, понимание и так далее. Допустим, на сегодняшний день да, вот страны такие как Россия, Украина, Германия, Казахстан, Турция, Австралия, Индия, Эквадор, Польша, Литва, Израиль, да, то есть география, она расширяется, она огромная, то есть э, в целом, в целом, да, easy business community можно делать в любой стране и городе, где есть интернет, если даже где-то еще не открылись какие-то странные города, это всего лишь вопрос времени, но на сегодняшний день мы понимаем, что каждый день, Добавляется огромное количество людей в разных странах и городах. И география, она впечатляет, потому что я помню, с чего начиналось все в 2017 году. То, что я видела и то, что я вижу сегодня, э, хочу сказать, что единственная моя просьба будет строго не судить. Может быть, какие-то моменты, да, что Easy Business Community это сообщество, которому всего лишь год. Да, год с официального старта, да, это ребенок, который только начал ходить. И при всем при том, я, допустим, как родитель могу сказать, что это ребенок с огромными перспективами, это ребенок очень уверенный, очень мудрый и еще покажет, да, мы еще покажем, на что способен вообще, способна сообщество, изи бизнес комьюнити. Поэтому бывают, конечно, какие-то шероховатости, какие-то моменты, но это всего лишь вопрос времени. Да, самое главное, допустим, я могу сказать, что после поездки в Турцию, да, вот в апреле месяце, я сказала одну фразу, что после поездки мне стало спокойно и хорошо. Почему? Я объясню. Потому что я поняла, что я нахожусь нужное время в нужном месте. Что я поняла, что мое терпение, да, мое терпение – оно очень щедро вознаграждается тем, что я нахожусь среди тех людей, которые точно так же, как и я, готовы двигать эту идею и готовы делать добро. Вот. Хотелось бы поговорить о динамике также, да, что динамика роста. Допустим, в 2018 году, в мае месяце, да, Количество курсов составляло 37 курсов. В августе 2018 уже было 61, а вот в феврале 2019 уже 107. Да, и мы даже не успеваем считать, дорогие, насколько все быстро, быстро и стремительно развивается. И, наверное, многие, кто уже давно тоже в сообществе согласятся, что мы даже не успеваем просмотреть. А когда многие, допустим, вот, да, что интересного? Почаще заходите в свои бэк-офисы, дорогие, подружитесь с ними, потому что там столько интересного на самом деле. А вот динамика роста количества вебинаров, да, в мае, допустим, было в мае 2018 там 263 вебинара, в августе 2018 там было 530, а в феврале 2019 там уже 1076. Вот, и так как постоянно обновляется контент, и эти вебинары, они образ... это как образовательное телевидение, на самом деле, потому что человек он каждый раз он понимает, настолько все здорово, настолько все просто, благодаря вебинарам, потому что все просто объясняется, все просто доносится, и это самые настоящие инструменты да, в нашем бизнесе, в нашем развитии, вот. Коротко хотелось бы сказать также, знания плюс практика плюс опыт равен успех. Да? Я часто говорю, формула успеха, она чуть-чуть созвучна с ним, что хочу, учусь, сделаю, получаю. Да? Но здесь немного да, как бы немного подчеркну моменты, что человек порой получает знания, то, о чем я уже сказала. Да? Нужна практика, потому что если мы эти знания не, не используем на практике, да, мы никогда не наберемся опыта и тем более не получим успех. И опыт, опыт, он не всегда бывает, допустим, приятный. Да? Если, допустим, даже опыт, он состоит из взлета и падения, это нормальный процесс, дорогие. И в сообществе бизнес-комьюнити как раз-таки есть возможность получать знания, да? использовать эти знания на практике, набираться опыта. Не так болезненно, как бы человек набирался вне сообщества, потому что здесь на самом деле есть сообщество, которое защищает и поддерживает. Есть очень много единомышленников, которые вовремя готовы прийти на помощь. Вот. И, естественно, успех. Успех – это тоже результат наших усиленных и регулярных действий. Поэтому здесь есть возможность тоже это все применять на практике. вот. Дальше. Секундочку. Четыре дня в неделю, четыре часа, четыре шага в день – Равно бизнес легко. Вот я немного ранее затронула этот момент и хочу еще раз так вернуться да, к этому. На самом деле это то, к чему мы можем стремиться. Это чудесная система работы, которая мне очень сильно понравилась. Хотя первая реакция моя была немного э, отрицательная, потому что я понимала, что это некая зона комфорта, с которого мне придется лично выходить. Потому что это регулярные действия, регулярные шаги. Это работа с командой, это планерки, это все, да, то есть это очень-очень важно, дорогие. Первую неделю было немного дискомфортно, но потом уже все, вообще вторая неделя, третья, и, знаете, успех заключается в том, что когда человек узнает что-то, он просто берет и делает. Он просто берет и делает. Услышал – сделал, услышал – сделал. Теория, практика, теория, практика. И прелесть в том, что нам не нужно создавать свой велосипед. Система, она готовая, да, и это здорово, потому что… Э, Допустим, проблема порой бывает в том, что человек начинает строить свой велосипед, он падает, встает, это много боли, раны и так далее. А здесь сообщество заботится опять-таки о нас, и у нас есть возможность, допустим, перейти на новый уровень жизни, потому что э, это мечта, наверное, каждого человека – работать 4 дня в неделю, 4 часа в день. Да? А что нас к этому приведет? Четыре шага как раз-таки… Э, Сообщество, Easy Business Community, наши дорогие основатели сообщества, они выработали четыре простых шага, да, которые легко дублицируемы огромным количеством людей на протяжении долгого времени. Я в этом уверена, просто потому что это принесет огромный успех, если человек шаг за шагом каждый день будет просто брать и делать, не додумывая, не домысливая, а вдруг, а если не вдруг, а если нет, да, потому что это очень важно просто брать и делать, вот, и это как раз таки то, что реально и к чему мы с вами придем, потому что будет время жить, да, пока есть возможность двигаться в этом направлении, но чтобы дойти до такого уровня, для этого нужно, чтобы мы с вами научились работать по системе 4 шага, 4 дня в неделю, 4 часа в день, и это будет просто чудесное время, вот. Дальше хотела бы еще поговорить о том коротко, что меняются тренды, да? меняются тренды, и в мире происходит все очень быстро, очень быстро все происходит. И существуют такие моменты, к сожалению, что, допустим, есть компании, знаете, это такой момент, о котором я не просто могу сказать, но могу сказать сознанием дела. Когда человек строит команду, в той или иной компании, когда человек вкладывает свое время, свои силы, да, и потом так получается, что э, команды разваливаются. Потом опять он идет и опять начинает все с нуля. И знаете, такой горький опыт в моей жизни тоже присутствует, потому что это действительно очень больно. В моей жизни была всего лишь единственная компания, но эту боль я на себе тоже пронесла, потому что это э, ужасно больно, когда... Люди, которые не имеют никакого отношения к тому, что ты построил, приходят и просто это все разваливают. Да? И нужно быть духом очень сильным, чтобы второй раз взяться и что-то построить. Я надеюсь, что многие меня поймут, потому что именно через это я и перешла. Вот. И Здесь есть как раз таки в нашем сообществе есть такая забота тоже, дорогие. То, что вы один раз построите здесь, да, то, что вы здесь один раз построите свое реферальное дерево, оно, оно будет с вами, потому что все будет на блокчейне, все э, будет очень э, здорово, и э, ваше реферальное дерево, то есть люди, которые вас будут окружать, они долгие годы будут с вами сотрудничать, и у вас не будет такого страха, что развалится команда, уйдет куда-то, что-то сделается, потому что сообщество Easy бизнес» Комьюнити – это как раз-таки новое дыхание, новый подход, сетевой индустрии, новая подача. И мне это очень сильно понравилось, потому что мне с чем сравнить, и это чудесно. Да. И плюс огромный в том, что люди идут за людьми. И как раз-таки очень часто меня спрашивают, что в чем секрет, да? в чем секрет твоего успеха я всегда говорю, что есть три важных фактора, которые для меня очень важны. Это любить людей, второе – это правильно выявлять их потребности, и третье – людям дать наилучшим образом то, что нужно им, а не мне. Да? И здесь как раз-таки нам в помощь идет наш бэк-офис, и… Наша команда, она будет более профессионально осведомлена, более профессионально будет получать от нас информацию, нужные материалы, нужные скрипты, наработки и так далее, потому что сообщество, как раз таки об этом тоже позаботилась, и это тоже огромный плюс, дорогие. вот Наш бэк-офис – Контакты. да, Есть такое выражение в сетевой индустрии, что если у вас нет списка знакомых, значит, у вас нет бизнеса. Да? И в нашем, как раз таки в нашем бэк-офисе наша команда, она остается с нами. И то, что мы с вами умеем... Допустим, да, умеем, а чему-то мы учимся. И здесь как раз есть возможность научиться правильно управлять своими контактами, проводить презентации грамотно, ставить задачу и цели, использовать рабочие материалы, проводить аналитику. Да, это рабочие инструменты, которые подходят буквально для каждого человека, для разных профессий людей. Как правильно научиться это делать, потому что у каждого из нас с вами есть сильная и слабая сторона. Для кого-то порой бывает работа со списками, это страшнее чумы, потому что многие люди говорят, что вот опять надо людей приглашать, а потом что как и так далее. Я понимаю, дорогие, что с людьми работать не так просто, потому что людям фактически очень трудно угодить. Но сообщество – это круг единомышленников, где есть поддержка, да, и где мы сильны, мы пользуемся своими сильными сторонами. А где у нас есть слабость, нас готовы поддержать, укрепить и помочь нам стать сильнее. Потому что если вы чего-то не умеете да, или даже себе не представляете, я вас хочу уверить, что здесь вместе с огромным количеством единомышленников это сделать интересно, это сделать даже увлекательно, потому что телефонные звонки, они могут превращаться в увлекательное, вообще Интересное занятие, да, потому что мы учимся общаться с людьми правильно. Вообще сетевой бизнес мне очень сильно нравится, потому что человек кардинально меняется как личность. Человек становится совсем другим. И нам в помощь идет наш бэк-офис, потому что там все готово. Нам не нужно опять-таки ничего придумывать и, и так далее, да. Коротко хочу сказать о нашем маркетинг-плане, который с 15 марта буквально, да, это вообще новая волна, да, новая волна, потому что я сама работаю все время на поле, работаю с командой, и я знаю, допустим, что насколько важно вообще, когда человек вкладывает максимум усилий, и, и чтобы была бы отдача максимальная тоже. И маркетинг-план, который, можно сказать, да, нам подарили, наши замечательные основатели сообщества, он просто чудесный, да? что 20% вы получаете с лично приглашенных партнеров, и до 40% в бинаре вы получаете с наименьшей ноги, с группового товарооборота. Вот. И также присутствует призовой фонд, где... Возможны и путешествия, где возможны и призы, и очень-очень много интересного. И, естественно, хорошие доходы тоже, если как бы так подчеркнуть этот момент. Но ну, об этом мы можем еще больше поговорить. Завтра у нас будет возможность опять-таки на воркшопе. Уровни доступа. Да, коротко тоже хотелось бы сказать, что уровни доступа у нас есть возможность предложения Сделать предложение буквально каждому человеку. Да, если, допустим, человек говорит, что у него нет денег, но ему это интересно… У нас есть возможность э, дать возможность человеку, чтобы он понял вообще, куда он попал, да. И вообще хочу сказать, дорогие, что с людьми лучше договариваться на берегу, да. Показать, что у нас есть, и пусть каждый человек себе выбирает, что он хочет, да. Хочет он бесплатную регистрацию, чтобы просто пройти экскурс, да, сделать, или он хочет старт, или basic, или... Бизнес или профи или ВИП, да? И я часто спрашиваю людей, зачем ты вообще заходишь на ВИП или на профи? Иногда люди на меня странно смотрят, потому что для меня очень важно увидеть, зачем человек этот шаг делает. Потому что если вы хотите быть просто зрителем или там наблюдателем, для этого не обязательно заходить на ВИП. Для этого есть free, есть старт и можно понаблюдать. И осознанно перейти на любой пакет. И когда мне сегодня люди говорят, что для того, чтобы быть успешным, нужно быть на VIP, это неправда. Потому что я заходила сама на пробники, да, и вот вам живой пример на сегодняшний день, что человек, у которого есть цель, для него нет предела, ни, никакого предела вообще в бизнес-возможностях. Потому что ваша цель вас приведет к успеху. Неважно, неважно на каком вы пакете. Можно начать с фри и стать лидером сообщества, потому что здесь есть все для этого. Главное, чтобы у вас было огромное желание, вера в себя и чтобы у вас был тоже этот цель, да, была, потому что без цели это это невозможно сделать. Есть пять уровней доступа и одна бесплатная регистрация, да, и также присутствует опция плюс опция плюс, которая дает возможность до 20 уровня маркетплейсе получать вознаграждение от того, что будет происходить да, все движения в вашем маркетплейсе. Дальше хотела бы коротко сказать также о наших проектах, да, то, что эти уровни доступа да, они дают определенные возможности. И допустим, вот с профи даются возможности получать бонусы по айтропам, да, вот это очень такое тоже. У нас есть партнерские программы, которые, допустим, полностью интегрированы, да, и они глубокая интеграция, да, правильнее будет сказать так. И, допустим, есть такие проекты, как концерт VR, да, есть For Art Technology, да, и когда вот эти проекты, они... Очень многие из нас были свидетелями того, что они сделали нам очень хорошие подарки да, в виде бонусов, монет, да, монет которые получили за какие-то определенные действия в подарок. А были те, которые вообще ничего не сделали, просто они были в сообществе и тоже получили в подарок, да. А также есть специальные условия, чтобы участвовать в ICO, да, то есть есть партнерские программы, которые э, дружат с сообществом, и у них глубокая интеграция, и они проверенные и дают хорошие возможности людям процветать, да, в этом направлении тоже использовать, допустим, партнерские программы для дополнительного дохода, да, для пассивного дохода. Вот. Также есть эксклюзивные права по партнерским программам и доступ к закрытым онлайн и офлайн мероприятиям, да, тоже касательно этих партнерских программ. Вот. И хотела бы коротко еще сказать о том, что партнерские программы, которые с глубокой интеграцией, такие как Криптоноид. Да, Криптоноид – это аналитический сервис, которым сегодня очень многие в сообществе, Партнеров, да, они очень э, на своем собственном опыте убедились, что работает здорово, да. Я не могу сказать, допустим, что я сильна в этом. Да, я знаю, что это очень чудесный инструмент, да, это чудесный сервис, который я только-только начала его осваивать, но хочу вам сказать, что мне это очень интересно. Очень интересно, потому что э, я знаю, что это возможность, допустим, не давать, э, допустим, свои деньги кому-то, чтобы, допустим, они давали какие-то обещания ложные, и потом человек мог оказаться, допустим, в проигрыше. Да? Здесь есть возможность научиться управлять своими доходами, самым, увеличивать их благодаря аналитическому сервису Криптоноид. Допустим, есть партнерские программы, такие как Криптороботикс, Концерт Виар, Дикс, тоже те программы, которые вам помогут тоже дополнительно создать себе доходы, да, то есть Здесь, знаете, дорогие, в чем есть еще один такой большой плюс, да? Благодаря тому, что мы с вами создаем реферальное дерево, да, неважно, может быть так, что вы будете сильны в каком-то направлении, вам это будет интересно, но в вашу команду могут попасть люди, которые, допустим, будут сильны в другом, да, допустим, кто-то будет в криптоэкономике силен, ему будет интересен криптоноид, кому-то будет, допустим, интересен, он будет творческий, творческой личностью, и концерт VR, да, кто-то будет, допустим, хорошим продавцом, ему будет интересно продукты здоровья физические, кто-то будет строителем сети потребителей, да, и это очень-очень интересно. Так как вы один раз в своей жизни построите реферальное дерево, да, просто потому что это ваша команда. От движения каждого человека в вашей команде вам будут приходить бонусы. И это очень-очень интересно, потому что это справедливо, это щедро и это, это здорово, дорогие. И, знаете, опять-таки вернусь к тому, что есть возможность усиливать свои слабые стороны. Вот. Наш бизнес, наш бизнес – на самом деле, порой бывает так, вот в традиционном бизнесе есть минус такой, что чтобы управлять своим бизнесом, нужно быть всегда там, где все происходит. Да, контролировать, выживать и так далее. Большой плюс бизнеса сетевого, да, сетевой индустрии в том, что человека, это командный бизнес. Здесь командная энергия, командный бизнес, и у нас есть сообща делать очень много добрых дел. Да, а также здесь есть возможность, э, несмотря на то, что где бы человек ни находился, он может управлять со своего телефона, со своего смартфона, айфона, своим бизнесом, э, на отдыхе, где-то в другой стране, занимаясь чем-то, да, чем бы он ни занимался, он может управлять спокойно своим бизнесом, э, э, спокойно передавать информацию онлайн, вот как мы с вами сегодня общаемся. Да. Я очень рада на самом деле, что сегодняшний день он настал, и... Я надеюсь, что я хотя бы была немного вам полезной. Да, и у нас есть такая хорошая возможность использовать технику «Четыре шага», есть возможность продвигать свой бизнес. Я вас всех приглашаю в наше чудесное сообщество и приглашаю вас также на завтрашнее мероприятие «Воркшоп». Постараюсь быть также вам полезной завтра и надеюсь, что сегодняшний день… Дебют состоялся. Огромное вам спасибо за ваше терпение, за ваше понимание. Если были какие-то шероховатости, буду стараться в следующий раз, чтобы было все здорово. Мне очень приятно, что вы сегодня нашли время и пришли на наше попали на наше мероприятие, на нашу презентацию. Была очень рада быть вам полезной и приглашаю вас завтра в 15:00 на воркшоп. И сегодня также в 19.00 у нас будет презентация. А Кто не попал, вы можете дать возможность своим приглашенным тоже попасть и послушать презентацию. Вот. Всем хорошего дня, отличного настроения и до завтра.